Мне бы только хотелось, чтобы... Я банально скажу, прости, Солнце самой высокой пробы Озарило твои пути. Мне бы вот разрешили только теплым ветром из угла Целовать тебя нежно в челку Цвета ворона выкрила. Мне бы только не лепнуть в шутку Удержаться и промолчать, Не сказав никому, Как трудно и смешно по тебе скучать.